Приветствую вас на канале Максима Серепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем квартиру с отделкой под ключ в доме эконом-класса. Дома пятиэтажные, вот как за мной, за моей спиной. А мы пойдем вот в этот. Квартира находится на втором этаже. Дом, еще раз повторюсь, пятиэтажный, с техническими помещениями. Территория облагорожена, дороги. В доме газ, свет и вода. Квартира, сделка под ключ на втором этаже. Потолки 2.90. Сразу заходим. Коридор 5 квадратных метров. Здесь как не установишь, но можно поставить хорошую вешалку для хранения вещей зимней одежды. Здесь комната. Это комната 19,5 квадратных метров из комнаты. Выходит балкон. Комната большая, квадратная ширину порядка 5 метров из комнаты балкон найдемте посмотрим вот и вид с балкона Здоровую часть озелененной территории пойдем дальше Вторая комната на эту сторону, в ней 14,5 квадратных метров, она тоже в квадратной форме, довольно-таки удобная и интересная. И еще один балкон. из этой комнаты вид. Здесь рядом дом, детская площадка. И прямо попадаем в кухню. Кухня 12,5 квадратных метров. Установлен двухконтурный газовый котел. Газовая плита. Кухня опять же квадратная с большим окном. Мешком двери установлены. На полу ль на стенах обои. Так посмотрим, что у нас в санузле. Санузел. На полу кафе установлена ванна, тюльпан для умывальника, санузел, здесь унитаз.